И вот мы объединились и начали создавать свое. Сначала маленькое, но постепенно, я надеюсь, что из этого что-то получится конкретное. И это маленькое свое, это стал Центр экономии ресурсов, или как мы его называем в своих кругах ЦЕР. Вот. Площадка сначала функционировала примерно по такому же формату, как и проект «Люди вне профессий». Мы проводили лекции, собирали за них пожертвования, и на эти пожертвования старались существовать, поддерживать аренду площадки, мы ее снимали на флаконе, вот, и у нас не получалось. А, потому что, к сожалению, действительно люди не очень понимают, когда им что-то предлагается просто так. И хотя к нам приходили интересные спикеры, мы сами старательно развивались и хотели давать полезную действительно по-настоящему информацию и так, чтобы она людям была понятна. Люди с удовольствием брали, у нас были большие аудитории, там 50-60 человек приходило на наши мероприятия, но все равно проект стопорился, потому что э, он был абсолютно бесплатным, безвозмездным, и у нас от этого поддержка была только на словах от других людей. Вот. И для того, чтобы хоть как-то все-таки оплачивать аренду, которая у нас имела место быть на флаконе, мы не желая а, закрывать для людей возможность бесплатно получать знания по экологии, знания о том, что нужно раздельно собирать отходы, зачем, чем это важно. Потому что заплатно мы дум думали, и сейчас я так считаю, что многие люди не придут за этой информацией, а она нужна на самом деле самим людям, чтобы изменить их растое поведение. Мы начали пытаться делать не только саму площадку, но и делать какие-то проекты вовне. И вот здесь оказалось очень много для нас возможностей, потому что... Мы поняли, что мы можем хорошо придумывать программы экологические для детей и для взрослых. И э, за эти программы мы можем уже брать какие-то деньги, это могут быть наши услуги. И на эти деньги делать какие-то другие э, программы уже для аудитории центра, которая будет бесплатна. То есть сам центр стал себя поддерживать, стал себя развивать. И на сегодняшний день я с гордостью могу говорить о том, что мы являемся социально ответственным бизнесом, потому что мы не делаем что-то где-то а потом с этих денег делаем что-нибудь хорошее например сажаем деревья или проводим какие-нибудь полезные занятия для детей или для взрослых мы изначально делаем такие вещи которые полезны сами по себе то есть мы